номер Элнектес Муринус, она же анаконда или гигантская анаконда Ведь змей из подсемейства удавов ранее называвшиеся водяным удавом Анаконды и вправду большую часть времени проводят в воде Даже линька у этих призмыкающихся происходит в ней Змея трется от дно и стаскивает себя старый покров В основном анаконды обитают в тропической части Амазонки, в труднодоступных для человека местах, тем самым не представляя опасности для человека. Но колоссальные размеры 5-6 метров в среднем и вес под сотню килограмм внушают ужас тем, кто случайно встречает эту змею. Даже гепарды бывают жертвами этой гигантской рептилии. Что же говорить о человеке? Да и даже сами анаконды бывают жертвами себе подобных. Среди этих змей распространен каннибализм. Выживают лишь сильнейшие. Кстати, самки гораздо сильнее самцов. Так что этим животным могут поклоняться феминистки. Большая змея. Она меня поймала. У меня проблемы. Номер четыре. Бурый медведь или Усурус арктос – хищная млекопитающая, обитающая когда-то по всей Европе, Азии, части Африки и даже Северной Америки. В настоящее время ареал обитания медведя более ограничен. Несмотря на то, что с медведями принято сравнивать Россию, национальным животным он является в Финляндии. Бурый медведь это колоссальный хищник, в природе встречались гиганты весом за тонну и ростом свыше трех метров. При таких размерах скорость этого животного может достичь 65 километров в час, что в полтора раза быстрее, нежели скорость Усейна Болта, самого быстрого человека в мире. И это при том, что передвигаются медведи в перевалку, наступая сначала на лапы с одной стороны, а затем на лапы с другой. Опасность для человека медведи представляют благодаря не только своей скорости и силе, но и из-за ума. Часто они перекатывают камни в капкан, чтобы съесть приманку, а также способны запутывать следы и помнить множество мелочей. Кстати, несмотря на то, что медведи считают одним из самых опаснейших хищников, он сиятен и рацион состоит на три четверти из растительных продуктов. А если вы вдруг встретите бурного медведя в лесу, просто притворитесь мертвым. Все равно через пару мгновений вы таким и станете. Это exactly номер три. Вид хищных млекопитающих, пантера, тигрус или же просто тигр, самое большое животное среди кошачьих. В настоящий момент занесены в Красную книгу и находятся на грани вымирания. Из девяти подвидов тигров за последние 80 лет вымерло три. Тигры являются охотниками, но при этом инстинктивно нападают из засады. И хоть и являются людоедами, но атакуют только одиноких людей и преимущественно ночью, зная, что люди не видят в темноте. При этом сами тигры являются сумеречниками, охотясь преимущественно на заре и на закате из частных жертв тигров являются медведи, благодаря схожим местам обитания. Гигантские кошки способны подражать голосу медведей, заманивая их в ловушку. Изредка при нападении тигр использует удар лапы, которым способен раскроить череп даже медведю. Несмотря на то, что тигры являются крайне опасными животными В Америке порядка 12 тысяч экземпляров содержатся в качестве домашних животных Ну что же, их владельцы явно обладают либо железными нервами, либо ку** Место номер два Белая акула, большая белая акула, акула-людоед или же кархарадон, она же кархарадон-кархариаз, вид хрящевых рыб, наводящий ужас на человека в воде. На данный момент количество особей на земле составляет около 3500, что достаточно мало. Тем не менее, с 90-х годов зарегистрировано 139 нападений на людей, при этом 29 с летальным исходом. Белая акула является хищником высшего порядка, у нее нет врагов в собственном виде. Тем не менее, изредка крупные касатки питаются белыми акулами, а во время беременности детеныши промышляют каннибализмом, демонстрируя естественный отбор. Встретить акулу, находясь в воде, не хочется вовсе. Достигая 6 метров в длину и веса почти в 2000 килограмм, белая акула может с легкостью догнать и съесть человека, хотя люди и не являются предпочтительной пищей. В основном белые акулы предпочитают рыбу, однако благодаря остроте зубов способны съесть и животных. Так, у берегов Сив-Айленда акула охотится на толстокожих морских котиков, а у берегов Калифорнии на северных морских слонов. В общем и целом, именно белая акула самое худшее, что можно встретить в водоемах. Не зря от ней снято несколько частей чел... Первое место! Человек такое неповторимое животное, что может не просто приспосабливаться к окружающей среде, но и масштабно перестраивать ее. Его хищнические повадки ни для кого не секрет, однако они неврожденные. Все дело в том, что природа создала нам обалденно развитый мозг. И при помощи него мы можем без помощи зубов и когтей, как у животных-хищников, деструктивно властвовать над природой. Например, убивать носорогов за их ценный в мире людей рог, вырубать целые леса, лишая жизни их обитателей. А также мы можем хищнически относиться друг к другу, а от малого подставить сородича, оклеветать его сделать невыгодно, или типа того, до большого убить, пытать ради удовольствия, и все в таком духе. И что-то мне подсказывает, будь такой мозг у того же тигра, он бы точно пользовался всеми его преимуществами. Ох, и не сладко бы нам было. Природа наделила нас мозгом и разумом, который одновременно является лучшим оружием на планете, но также может быть лучшим инструментом для саморазвития на планете. Например, человек, в отличие от животного, придумал культуру, которая очень часто не идет вровень с потребностями инстинкта, мораль, религию, науку и прочие DLC разума. Человек может, усилия мысли, стать, допустим, антисексуалом, вегетарианцем или же child-free. Животное это не может, и мы еще не знаем, хорошо это или плохо. Из-за развитого мозга у голого человека в дикой природе все-таки больше шансов на выживание, чем у, скажем, тигра в городе. Человек создал самую хищническую общественную систему – капитализм. Но Одновременно с большой силой на человеке лежит и большая ответственность за себя, за сородичей, за наших соседей по планете. Да, человек может быть и хищником, и как это принято говорить, человеком с большой буквы. И в этом ему может помочь верная культура и он сам. Ведь человек, в отличие от животного, может быть кем угодно.